Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English Наконец-то мы выбрались из студии, пришли в парк Надеюсь, что скоро откроются границы и мы сможем еще и путешествовать И вот на этот случай представьте, что вы находитесь за границей и вы заблудились Вокруг нет никого, кто говорит по-русски, а как-то нужно спросить дорогу Вот сегодня мы будем учиться это делать Как вы уже, наверное, догадались, мы снова ведем рубрику прогулщики Похожие видео можно посмотреть в плейлисте А еще ссылочка в описании будет на эти видео А мы на Начинаем. Прежде чем спросить дорогу, нужно привлечь к себе внимание. Эй ты! Стоять бояться хорошо, но, но, но не пойдет. Идеальный вариант это обратиться к человеку с uh, excuse me. Можно сказать: excuse me, sir, или excuse me, madam. Дальше здороваемся и спрашиваем у человека, можно ли его побеспокоить, да? То есть мы говорим: Hi. Hello. Could you help me, please? Можно извиниться за то, что вы человека тормознули, да? I'm sorry to interrupt you, but may I ask you for some help? Это такая мега вежливая фраза. А можно обозначить, что вы э, не отсюда, что вы заблудились, да? Sorry, I'm not from around here. Я не отсюда. Или sorry, I think I'm lost. После этого, когда уже всеми любезно с тебя обвинялись, поздоровались, все спросили. Вот теперь начинаем уже спрашивать дорогу. Самый такой элементарный базовый вопрос How do I get to? И дальше называйте локацию. Вместо do можно использовать can, например. How can we get to? Чайнатаун? Как добраться до Чайнатауна или Китай город О, Китай город. Еще, например, может быть, что у тебя в телефоне, допустим, да, адрес записан где-то на бумажке, или ты говоришь, ты показываешь и говоришь, I am looking for this How can I get there? И человек тебе объясняет. Можно вообще всю эту историю простить и просто спросить, где, да? Казалось бы, а ларчик просто открывался. Ты говоришь, Where is Chinatown? Еще можно сюда добавить, а где ближайший? Вот задаешь вопрос, где ближайший, и там уже уточняешь, что ты ближайшее ищешь. Например, where is the nearest и поехали, where is the nearest bus stop, автобусная остановка, where is the nearest train station, where is the nearest metro station, станция метро, where is the nearest pharmacy, аптека, where is the nearest exit, например, выход да, откуда-то ищем. Еще можно спросить, где я могу найти ближайший where can I find the nearest car park? Где я могу найти ближайшую парковочную площадку Забываем русский язык Еще, кстати, можно не через where задать вопрос А через what да? Ты человек спрашиваешь, какой будет самый быстрый путь Какой будет самый простой путь Самый лучший путь, куда-то дойти What is the quickest way To get to, Дальше называешь, куда ты идешь. Или What is the easiest way to get to? Самый простой путь дойти куда? то the best way to get to? И дальше называешь адрес. Хочу обратить ваше внимание, что если ты просто задаешь вопрос, то мы, естественно, грамматика у нас как в вопросе, да, инверсия. Если же ты к этому вопросу добавляешь фразочку, а знаете ли вы? Do you know? или, а можете ли вы мне сказать? Can you tell me? или Could you tell me? Вот если появляется такая часть предложения в твоей фразе, то в вопросе уже у нас будет прямой порядок слов. Сейчас объясню, что я имею в виду. Например, Do you know where the nearest grocery store is? Глагол ушел в конец. Мы не говорим Do you know where is. Понимаете, вот это уже будет ошибка. То есть глагол в конец, как просто в обычном предложении. Can you tell me? Where the shopping center is Глагол снова ушел в конец Или ты говоришь I'm looking for an exchange office Я ищу обменник Could you tell me where it is? Вот это нужно просто запомнить Хотите свободно говорить по-английски и сломать языковой барьер? Теперь в Puzzle English есть уроки с менторами Никакой грамматики, только разговорная практика Уроки идут 25 минут Ментор составляет индивидуальную программу Отвечает на все ваши вопросы, исправляет ошибки И записаться на пробное занятие можно бесплатно по ссылке в описании профиля На сегодня у меня все, с вами была Кэт Вы смотрели Puzzle English